Я, почти. я толкаю, О, толкаю, да. Олег Евгеньевич, не трогайте меня за попу. Татьяна, пожалуйста. я же, ну для дела, я же не просто так а, лакаю а это. Давайте. Для дела тогда трогайте. Да, не трогайте. ноги, да, давайте, ага.